За здоровье Максим переживают поклонники и неравнодушные со всей страны. Певица лежит в медикаментозной коме уже вторую неделю, и ее состояние не улучшается. Сообщается, что к существующим проблемам добавились еще и финансовые. СМИ сообщают о том, что банковские счета 38-летней певицы были заблокированы еще в мае. У исполнительницы хита «Знаешь ли ты» имеется собственная ЭП Максимова Марина Сергеевна, но она не успела подать налоговую декларацию в контролирующий орган. Поэтому ведомство приняло решение приостановить все операции и переводы. Сообщается, что в прошлом году школы искусств Максим заинтересовались судебные приставы, которые не отследили факту платы страховых взносов. Тогда Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, но через некоторое время закрыла дело, потому что сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. Предполагается, что певица просто не успела обновить все данные. Напомним, сейчас Максим находится в тяжелом состоянии, ее легкие поражены на 80%. Артистку лечат лучшие врачи столицы, но пока ее состояние не улучшается. Напомним, певица поступила в больницу 13 июня с жалобами на плохое самочувствие и температуру, а тест на коронавирус оказался отрицательным. Уже в больнице стало понятно, что у нее серьезные проблемы, и медики приняли решение оставить ее в клинике. Поражение легких увеличивалось, и ей становилось хуже. 19 июня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Уже несколько дней представители певицы в беседе с журналистами говорят о том, что состояние Максим стабильно тяжелое, без улучшений.